Здравствуйте, друзья! Привет вам из лос анджелеса И мы сегодня начинаем программу о здоровье. И по просьбе моих студентов и учеников просветить о том, что я думаю, и думают ученые, по поводу кофе, какао, алкоголя э, всех сахарных напитков, включая шоколад, конфеты, мороженое, пирожное и так далее. Но в основном речь пойдет об этих напитках, где содержится кофеин, теобрамин. И э, есть такое вещество, который получается при сгорании или при жарении э, кофейных бобов. Это называется субстанция кофео. Это вот, согласно знаменитого ученого международного э, Пава который написал 12 книг, вот. он профессор, по диетологии, сам он на Швейцарии, но он приехал в Америку, Вот здесь в Америке он написал 12 книг. Вот, объездил всю Европу и привез очень много секретов. Так вот, он также заявляет, как и все другие ученые, сейчас я вам объясню, что вот эта книга, вот, видите, я ее покупал за 150 долларов. Ее написал великий ученый доктор Келлок, профессор, Харви Келлок. Он сам был адвентист, ученик, знаменитый Эллен Джи Уайт. Так вот, Эллен Джи Уайт, как Джозеф Смит в Мармонов. Эллен Джи Уайт написала более сотни книг. И, как вы знаете, адвентисты седьмого дня, они направлены, их религия и вера, это, прежде всего, оздоравливать храм Святого Духа. То есть, душа как бы в теле находится, и тело надо оздоравливать. Это одна из, ну, как бы, единственной деноминации, которая обращает внимание на оздоровление своего тела. Так вот, доктор Келлок... Он был выдающийся ученым, написал 36 книг. И он собрал массу-массу других ученых, которые тоже делали всякие обсягательские работы по разным болезням. Вот. Естественно, он был знаменитый тем, что у него были две больших клиники в 30-х 40-х годах в Америке. Он был очень богатый, уважаемый человек. И еще санатории у него были. По-моему, он в Мичигене практиковал, я не помню, но э, э, он э, сам был хирургом и гидротерапевтом. Вот именно холистического подхода. То есть э, он не разделял эти он не лечил отдельные органы, как современная медицина, а он устранял главные причины. Вот всех ученых, которые я собрал, вот, они устраняют главные причины. Потому что без причины болезни никогда не будет. И это мы все знаем. Так вот, доктор Келлок утверждает, что все напитки, кофе, чай, зеленый, черный, включая как табак, это растительные яды, и при том... Они сильные яды. И к ним также привыкают, как к другим наркотикам. И если, естественно, мы все как бы наркоманы стали, особенно Америка, и вот кофе, Америка, по-моему, вся 80-90% сидит на кофе. Поэтому здесь только очень много ментальных болезней, потому что вот этот кофеин и кофео, он практически поражает все внутренние органы, особенно нервную систему, и нарушает мозговое кровообращение. Естественно, там есть кое-какие полезные вещества. Нет сомнений, что зеленый чай и черный чай имеют какие-то микро-макроэлементы, естественно, особенно какао. Но какао современное, естественно, оно смешано и с сахарами, и с различными другими химическими ядами. Вот. Менее опасное и менее ядовитое это какао, которое находится в самом дереве. Какао бинц. Но они тоже содержат ядовитые вещества. Я сейчас перечисляю, что говорит доктор Килл. Так вот, доктор Келла говорит, что вот этот э, кофеин, теобромин, мочевая кислота, а они не метаболизируются нашими органами. То есть, как бы природа, она не запрограммировала человека для того, чтобы растворять, нейтрализовать и выделять эти яд они всегда остаются и токсично отравляют медленно и верно. И представьте себе, вот доктор Келлок подтверждает, что согласно знаменитого английского ученого Эдвард Смит, вот, он доказал, что вот эти яды, они ведут к дегенеративным процессом в почках. И вот эти клубочки, они засоряются, потому что и, и печень дегенерируется, потому что печень, она не может переварить и нейтрализовать эти яды. Отсюда все органы и ткани начинают нарушаться, особенно желудок, который испытывает большую токсичность и дает катаральное состояние, ведет к гастриту, дуадениту, различным другим воспалительным процессом, изжогом, вот, несварением и так далее. И я просто удивился, когда я прочитал, что вот, в Америке очень большая эпидемия, хороший бизнес – это диализ почек. Так вот, вот все эти больные, несчастные, которые должны пожизненно идти на диализ два-три раза в неделю, представьте себе, это какие деньги, это сколько времени тратить, для того, чтобы человек не умер. Потому что все почки заблокированы. Они все продолжают пить вот эти страшные напитки, которые их же и уничтожают. Кока-кола. Кока-кола это самое большое варварство, друзья, в настоящем веке. Особенно, когда я вижу, когда мать своими руками покупает Кока-колу. Шоколад, шоколадные конфеты, мороженое. А я спрашиваю, а зачем вы это делаете? Посмотрите, как это вредно, посмотрите, идите на интернет. Они говорят, ну как же, ребенок же должен радоваться, когда он растет. Я думаю, вот это маразм в высшей степени, как сама мать своими руками расстраивает радость и здоровье своих детей. Если эти яды так опасны для взрослых, так для детей, я вообще даже не буду говорить, сами обследовать. Так вот, что говорит доктор Русби. Русби, это был деканом в колледже в Нью-Йорке. Он говорит, констатирует, что кофеин, это вызывает как острые состояния, так и хронические состояния всех внутренних органов, особенно головного мозга. То есть это яд. Полностью расстраивает сердечно-сосудистую систему. Увеличивает артериальное давление, вызывает усталость, потом депрессию, неврастению. Бессонница, сердцебиение, аритмию ворует энергию и дает гипогликемию. Яд для сердца. Особенно мочевая кислота разрушает почки и печь. А теперь посмотрим, что говорит доктор Линсли, который написал 7 книг. 7 книг. Вот доктор Линсли, он еще, он из Англии, английский ученый. Тогда он еще лечил письмами. Вот. Он говорил, что делать, как делать, подробно. То же самое, как и я. Практически я через интернет даю важную информацию, и человек сам. Да, применяя все эти методы, которые я говорю, он сам исцеляется. А что для этого надо? Надо иметь точную информацию, как начать и как кончить. А это у меня все на DVD и в книге, научные труды. Так вот что говорит знаменитый доктор а, Линсли. Вот видите, вот это одна из чакр или же центров. А, вот здесь, прямо под желудком, имеется солнечное сплетение. Или же он называет это abdominal brain. Или как бы мозговая часть желудка, от которого зависит работа всех пищеварительных органов и связь с мозгом. То есть это как бы второе подсознание. И там аккумулируется вся человеческая энергия. Так вот клетка наша от природы запрограммирована функционировать медленно. Ну, допустим, часовой механизм запущен. И этот часовой механизм, он должен работать плавно, постоянно и эффективно. Что делает кофеин, теобрамин? Он вытаскивает энергию, которую дала нам природа на целую жизнь, преждевременно истощает вот эти запасы. Это как, допустим, у вас золотой запас. А эти воры каждый день подкрадываются и воруют вас этот золотой запас. Вы, допустим, накопили себе этот запас на целую жизнь, и вдруг видите, что почти что нет золота. Истощение. Так вот это нервное истощение приводит к истощению всей центральной нервной системы. То есть он как вор, этот кофеин, ворует вам преждевременно, вытаскивает эту жизненную энергию, которая была вам дано от природы, на всю вашу жизнь. Эта энергия должна медленно-медленно забираться в результате вашей жизни. И расход должен быть нормальный, как бы постепенно. Что получается, когда вы пьете кофе? Допустим, выпили две-три чашки кофе. Я, кстати, когда учился в Аризонском State университете я пользовался библиотекой, естественно, большая нагрузка была. Надо было очень много запоминать. И это естественно всем ясно, что кофеин расширяет мозговые сосуды. Да, это всем известно. И поэтому улучшается временно память, обостряется ум, способность. Значит, это действует как лекарство. Прекрасно, но за это надо заплатить. Значит, я где-то 3-4 месяца пил 2-3 чашки кофе. И как результат, страшное сердцебиение, аритмия, бессонница, дрожание рук, агрессивность. И это было все со мной. Я так подумал, ну это же от кофе. И сделал решение. И, кстати, я тогда владел э, психологической наукой которые можно трансформировать одну энергию в другую. То есть, если бы не эти знания, я бы не смог бросить кофе, потому что это addiction. То есть, то же самое пристрастие, как героину, к кокаину, но, ну, может быть, на две ступени ниже. Но дает такое же пристрастие. Я пробовал отговаривать некоторых моих клиентов и студентов, Принимать вот эти напитки, ну, все напитки пропитаны вот этими ядами. Это только, я говорю, кофеин, теобрамин вот, и кофео, который травмирует организм. А еще же там еще десятки, а можно даже сказать сотни, в мороженом 250 химических наименований. Как вам это нравится? Если эти дети... Дети постоянно кушают это мороженое И Кока-Колу. Кем он вырастет и что из него будет? Так вот, представьте себе, от этого я ушел, от кофе. Потом я стал пить какао. То же самое гадость. Вот. Шоколад то же самое. Оно засоряет, забивает. И организм не может металлизировать. Все, что спускается сверху, друзья, это все бизнес, и это все понятно. И естественно, там что-то есть полезного. Но если взять и сравнить, что полезного, а что вредного, то вредное превосходит десятки раз. А теперь сами сделайте выбор. Как-то я приехал в Вашингтон и остановился у одного пастора. А он имел прекрасных двух ребят. Вот. Одному было где-то 22, а другому было лет 18-19. И мы гуляли, они мне показывали Вашингтон, Святого Вашингтона, это очень прогрессивный штат и город. И каждый день они меня угощали мороженым. И там было такое мороженое, это было давно очень, лет 25 тому назад. Я уже не помню, что за такое мороженое ел, но я так пристрастился. Оказывается, во всех этих напитках содержатся заменители героина и кокаина. А в Кока-Кола до 60-х годов был кокаин. А сейчас они заменили сейчас биохимический кокаин герой. И это все легально. И естественно, мы становимся рабами этого пристрастия. И вот я приезжаю в Калифорнию. Я жил тогда в Сан-Диего. И я вижу, что у меня получилась зависимость. И я стал продолжать есть это мороженое. И я думаю, ну к чему это все приведет? И я чувствовал себя не в своей тарелке. Чувствовал себя как раб. Но я же не раб. Значит, надо выйти из этого состояния. Что я делаю? Я делаю трансферинг. То есть я делаю трансформацию. То есть Энергия любая, вернее, любое желание, желание, это есть энергия. А одна энергия может трансформировать в другую энергию. Вот. Механическая энергия может трансформировать в химическую, химическая может в психологическую энергию, в нервную энергию, в духовную энергию. Один вид энергии может трансформироваться в другой вид энергии. И это специальная формула, которого я научился, это великий Флау. Это был гениальный парапсихолог, акултист, йог, который учился в Индии, прожил там полжизни и написал очень много книг. Настоящая его фамилия э, Уильям Аткинсон, а псевдоним Йог Рамачара. И я еще в Ташкенте прочитал 12 книг. И когда я прочитал эти 12 книг, я понял, что такое медицина. Так вот, если там преподавали за науку, которую написал в 12 книгах, то все люди были бы здоровы. Там и профилактика, и лечение, и как быть господином своих страстей. И объясняется метаболизм каждой клеточки, каждого органа. Вот это мудрость. Так вот благодаря этой информации я трансформировал одну энергию, то есть пристрастие желание есть мороженое, в другую энергию могущество контролировать свои мысли, желания. И поступки. Честно говоря, когда какое-то время я ел мороженое и не мог остановиться, я презирался. Сразу не мог остановиться. И не мог я жить спокойно, пока не отделался от этой дурной привычки. Мне взяло где-то две-три недели. Какой эффект? Я когда приходил в магазин, смотрю, это мороженое, все, люди покупают. Когда я был рабом, я не мог пройти мне, как и вы все. А теперь я, господин, желание где-то там позади было как будто сто лет тому назад. Никакого желания не осталось. Я стал уважать себя намного больше. Я стал чувствовать себя настоящим человеком. И так каждый человек, друзья, если я мог трансформировать одну энергию в другую, и вы можете, и каждый может стать не рабом, а господином своих привычек. Помните, качество крови зависит от того, что вы пьете, что вы кушаете, чем вы дышите, как вы думаете и в какой среде вы живете. Удачи, счастья, друзья! Если у вас будут какие-то трудности, Преодоление этих дурных привычек, дайте мне знать, я буду рад вам помочь. Всегда. Удачи, счастья и здоровья.